Всем здарова, дорогие друзья! С вами я, Волик. И сегодня достаточно грустный видеоролик. Ведь мы заканчиваем рубрику Привет, сосед, ТикТок. И да, и хоть я и не вел активно, но я узнал много чего интересного из данной рубрики. И спасибо, как, конечно же, Бертиклику за то, что он дал такую идею и создал данную рубрику. Кстати, Бертиклик тоже ушел с данной темы. И знаете, у нас с ним одна и та же причина. У нас тупо нет времени на ведение и YouTube-канала. И самого ТикТок аккаунта. Ведь и то, и другое занятие занимает огромное количество времени. Ведь кажется, это просто загрузить один ТикТок, но на самом деле нет. Ты должен вести ТикТок аккаунт постоянно, иначе ТикТок не будет ранжировать твои видеоролики. И давайте поговорим о небольших успехах моего ТикТок аккаунта. Начнем с того, -то, что один видеоролик не набрал 740 просмотров. Что достаточно неплохо на абсолютно пустом аккаунте. Все остальные видео набрали немного поменьше на втором месте идет видеоролик Привет это лучшая часть который я просто перезалил своего YouTube канала так же как и делал со всеми другими видеороликами но кажется это просто перезалив но мне надо все нарезать делать красивенько и так далее два из первых видеоролика набрали по 100 просмотров и знаете я могу сделать вывод то что э, Привет сосед ТикТок имеет место быть но его должны вести вы потому что у вас явно больше времени, чем у меня. Просто проблема в том, что помимо YouTube-канала, TikTok-аккаунта и всего остального, у меня еще дофига различных дел. А именно, я учусь и в этом году собираюсь давать экзамены. Ну вот, как-то так. Вот такой вот видеоролик получился. Мы с Бертикликом закончили данную рубрику. Если вы хотите ее продолжать, то спокойно продолжайте и Бертиклик, и я всем это одобряю. Все, всем удачи!